А может он спал и видел он сон, и видел он то, что хотел. А в доме этом никто не жил, никто в нем не жил давно. А ведь он мечтал, а ведь он хотел, чтоб кто-то в нем жил все равно. А ведь он мечтал, а ведь он хотел, что кто-то в нем жил все равно. Один человек по улице шел, по темной улице он видел фонарь у дома того и к дому тому пришел. Он видел фонарь у дома того и к дому тому пришел. Открыл, тихонечко к печке сел А дом на него с любовью глядел Долго глядел, глядел А дом на него с любовью глядел Долго глядел и пел Ура. Да. Ура. Не перечеркивай прошлое Вдаль посмотри уверенно Сколько еще хорошего тебе увидать отмеренно, Сколько еще неоткрытого вдаль по следам уходящего, Сколько еще забытого ветром к себе манящего. Снова в комнате тихо, слышу звуки часов. Мне почудится будто В легких шорох шагов. Что-то проснится быстрее, и спешишь вслед за солнцем, жарким солнцем техни. Поворот той дорожки я лечу все быстрее, И спешу вслед за солнцем, жарким солнцем техни. Светлые краски лета вспыхнули ярким светом, вспыхнули заструились, словно морской прибой. Эти краски лета пусть полетят по свету, пусть полетят по свету, пусть принесут с собой эти краски лета. Пусть полетят по свету, пусть полетят по свету, пусть принесут с собой, пусть принесут прохладу и наших встреч от раду. Сердцу так мало надо, лишь бы степей. Сердце нежность Петь и жить в надежде грусти и печаль забыть Светлые краски лета Вспыхнули ярким светом Вспыхнули за струи, Словно морской прибой Эти краски лета Назад на сладкий путь. Дух, вновь наступит рассвет, теплый вечер окутает дом, вновь наступит рассвет. Спасибо. Можно снять просто микрофон. Состойки. какие-то ошибки в произношении, извините. Вот. У меня просто корни оттуда, поэтому я очень люблю эти песни. Вот. Спасибо большое.